Всем привет, меня зовут Юля. Я проживаю в городе Могилев, Беларусь. Раньше я работала торговым представителем. Буквально недавно я стала сотрудничать с системой Форсаж. Хочу сказать, что это действительно очень крутая система, которая дает возможность реализовать себя, свои мечты и свои желания. Благодаря этой системе можно не только зарабатывать деньги, но и путешествовать, а также учиться у лучших. Хочу сказать огромное спасибо за три месяца аренды, систему в подарок. А также хочется сказать еще тем, кто еще думает или сомневается. Верьте в себя, рискуйте, и у вас обязательно все получится.